вот ребят мы выехали сейчас покататься на этой на этом автомобиле на котором я вам только что показывал как что все нормально спрашивает но ну, с прошивкой, то что идентификатор правильный сейчас, к сожалению, я рекордер отключил я чисто на камеру звук пишу поэтому, может быть, там как-то по-другому меня слышно вот прошили до этого, соответственно, была прошита после Нового года сразу же который от 4 января сейчас прошили, ну, как вы видели от 31.03 у меня ну и вот владелец, как бы тут, кстати, не гони сильно, там за пешеходником камера висит ну и как по твоим по ощущениям, вот после покатушек вот на той прошивке э, и вот на этой? Сразу бросилось в глаза, или как это сказать? Ну, почувствовал, да. Почувствовал, вот именно момент трогания он стал такой приятный, мягкий, что вот мы вот даже сейчас едем, я перед каждым пешеходником останавливаюсь, не потому Чтобы что тронуться. прям я такой вежливый, а потому что хочется остановиться и тронуться. Если раньше она как-то, ну, резко ехала даже вот можно было в легкую шлифануть а то тут она так плавно разгоняется но не именно что вяло а вот именно приятная такой сказать ну это называется эластичность ну, эластичность, есть, эластичность ну эластика она как бы трогается равномерно и как бы вот как вот как натянутая резинка грубо говоря она как бы ух и пошла без рывков пинков вот это есть с каждым разом прошивки становятся все лучше и лучше да, потому ребят, ждите, рекомендую. Ребят, не забываем, что прошивка модифицируется постоянно. Она единственная, что я сейчас решил выпускать, их раз в полгода, потому что чаще нету. Я ну, просто физически не буду справляться с обновлением. Сейчас налево. И, естественно, прошивка строится на основании ваших пожеланий именно. То есть не просто я там что-то выдумал, там, вот захотел так, чтобы она вот ехала и все. Мне владельцы автомобиля, они сами говорят, что бы можно было поменять в этой прошивке, ну, в следующем релизе. И, естественно, я прислушиваюсь к, этим, к мнению владельцев и делаю именно так, чтобы вам было приятнее ездить то есть, ну, вот именно приятнее она, э, ну, сказали чувствительность э, снизить педали ну, грубо говоря, запросы момента я ее снизил, набор там, грубо говоря, нарастание момента ровно так же, там просили поплавнее на первой передаче там, ну, чтобы там вот как э, было сказано, что она такая ну, трогаться очень приятно стала это я тоже учел. Естественно, это все потихоньку дорабатывается, в прошивку вкладывается, и... Постоянно прошивка модифицируется Но модифицируется и на ней ездят ребята-испытатели То есть, ну, в основном вот именно если Вот робот взять на 1.8 Виктор, представитель в Минске У него ровно такой же автомобиль Плюс еще у него на ГБО он сделан И он как раз и испытывает Он мне говорит, что им непосредственно надо Но он именно с пониманием делает а Потому что он знает, что это, как и как это работает Соответственно мне проще с ним общаться и быстрее находим вот этот, ну то есть нет недопониманий, не мы сразу же понимаем, я ему представляю новую версию прошивки, скидываю, соответственно, и он тут же заливает ее, ну как он днем, например, <смех> прислал у вечером, он ее пошел зашил, а с утра поехал на работу и проверил все. И все как бы вроде бы Ну потом говорит что еще там надо добавить Не добавить там так сделать эдак, Ну несколько вариантов скидываем и все это пробуем Так что это не просто так что-то Накиданное прошивкой там, Наплевать мне на пользователей автомобилей Естественно все это делается Во благо именно э, Владельцев А не э, просто ради каких то зарабатывания денег или еще что-то У нас уже потемнело Кстати у нас уже вот 20:42, А еще mm. довольно таки светло Опять же, это у нас белые ночи начались, не забываем. Мы в Питере все-таки. Ну, можешь покрутить ее, да. Она мягенько переключает теперь. Mm -hmm. Более так, ну, как как ребята говорят, как будто, как на автомате, на обычном, ну, по ощущениям. но ну, если вот привыкаешь в определенной манере ездить, то да плавно. А если постоянно там то тошнится где-то в пробках, то пытаться гонять, конечно, да, плавности и... не будет. Это не надо вот на эту тему фантазировать. Думать, что если вам какую-то прошивку хорошую зашили, а вы будете ездить как хотите, и при этом у вас все будет плавно. Нет, чудес не бывает. И на перекрестке здесь налево. Да, еще хочу напомнить, здесь АМТ-2, то есть заводской Мы не перепрошивали на АМТ-3 То есть с завода как она была Она так и есть И еще раз говорю, многие там Спросят там Типа графики, квотер Сколько едет, но это не тот автомобиль Чтобы ездить на нем квотер там И разгоняться Пытаться разгоняться постоянно до 100 И какие-то цифры ну, добиваться этот автомобиль повседневный для повседневной обычной жизни и делается именно мною делается прошивка для повседневной езды обычной то есть вот, чтобы просто передвигаться но ну, комфортно чтобы ты сел поехал как бы ни голова не болела там в дальний путь или еще куда-то как многие там с питера там например в сочи ездят говорят что все безумительно по серпантинам все хорошо и на роботе в общем то нет никаких проблем так что, опять же, ходим там под видео, как обычно, вот это там лайки, не лайки, все вот это вот дребедень И, ну и, в общем-то все, всем пока и до новых встреч